Внимание, внимание! Педагоги и родители, директора и руководители, а также гости нашего города. Если вы не знаете, как заинтересовать школьника в истории родного города, ищите интересный вариант для проведения дня рождения, или же хотите сплотить подчиненных интересным времяпровождением на свежем воздухе, то эта информация для вас. Миколаев Лук-Сити предлагает вам увлекательную квест-экскурсию. Больше не нужно переплачивать или подстраиваться под группу экскурсовода. С нами вы самостоятельно выбираете время и длительность квеста. Сами решаете, когда сделать паузу для фото, зайти в музей или просто отдохнуть в уютном кафе. Кроме того, вы можете выбрать как обычного гида, так и онлайн-помощника, который проведет экскурсию прямо с вашего смартфона по оригинальному сюжету. Квест-экскурсия не требует предварительной записи, а маршрут и компанию вы выбираете самостоятельно. Заходите на сайт mycolaiv.look.city прямо сейчас. Выбирайте свою квест-экскурсию и оплачивайте ее онлайн. Получайте код доступа с инструкцией на свой e-mail и проводите время с пользой. Миколаев Луксити. Покупай и гуляй. Хотите подобный видеоролик? Звоните или заходите на сайт 70deфиз30.com.ua, чтобы получить больше информации. Студия бизнес-анимации на 30 Рекламные видеоролики для малого и среднего бизнеса.